В этом видео вы узнаете, как использовать правильно утилиту проверки автоподстановки ключа в заголовок для Google AdWords. Захожу в утилиту, вставляю список ключевых слов, которые мне нужны. Выбираю длину разделителя, допустим, я хочу сгенерировать заголовки для Google AdWords и знаю, что максимальная длина символов в заголовке в AdWords составляет 30 символов, вставляю сюда циферку 30 и пишу, выбираю кнопку «Обработать ключевые слова». Сразу же в поле до заданной длины появляются те фразы, которые позволяют вставить в заголовок. Больше заданной длины появляются фразы, которые больше 30 символов и, соответственно, в заголовок не поместится. Также в поле, скопируйте сюда ключевые слова, появляются циферки рядом с фразами, которые горят зелененьким, например, 23 символа. означает, что в фразе 23 символа и она нам подходит, либо же горят красненьким. Вот, например, следующая фраза составляет 31 символ и горит таким малиновым, то есть она нам не подходит.